Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну, вот у нас замечательная, стоит погода на улице. В тени плюс 35, на солнце даже я не знаю. Э э наши крольчихи, как и положено им, готовятся стать мамами. Уже третий раз за сегодняшний день до обеда убираю лишний пух из э э маточника. Вот это у нас замечательная бабочка, готовится стать мамой бабочка куда-то убежала. все было хорошо но на улице вы сами понимаете плюс 35 поэтому вот выкидывал пух на землю кур уже разгребли вот у нас маточник вот она заново нарвала пуху сюда еще и сено наложила как вы понимаете при такой температуре лишний пух да вообще лишнее это вот гнездо для крочать это смертельно поэтому дорогие друзья Убедительная просьба для вас, кролиководов, если вы будете видеть и будете знать, а вы должны знать, когда у вас крольчиха должна кролиться, посмотрите в гнездо, контролируйте количество пуха, потому что все ваши крольчаты, к сожалению, могут погибнуть, потому что в такую жару, а жара не только у нас на территории Беларуси я знаю, и на Украине есть, и в России, и в Молдове, то есть из-за своей невнимательности можно допустить огромное количество подержав хозяйств. Конечно же, если у вас одна крольчиха, это ну, легче с этим управиться. Если у вас там 25 крыльчих, с этим, конечно же, сложнее справиться. Но, как я говорил неоднократно, все начинается с желания. Если вы уже завели питомца, то, пожалуйста, ухаживайте за ним. Ну хорошо, хотя есть другая точка зрения, как один человек говорит, ну пускай заводят пускай покупают, пускай их так смотрят, они их погибают ну и конечно же, куда они приедут покупать заново же приедут к нам покупать так что если у вас огромное количество денег, ну тогда и времени, тогда держите как вам удобно, водичка в обязательном порядке должна быть прохладненькая корма в обязательном порядке ну и контролировать процесс акрола, не только зимой но еще нужно и летом. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Скоро поедем крутить все в рулоны с помощью трактора. Как мы это будем делать, в обязательном порядке мы вам это покажем. Хотя, думаю, вы все это уже видели. Но <coughs> снимем, покажем, как будем переводить и где будем хранить. Всем пока. Берегите своих кроликов и крольчат.